Все, я ушел, я не слышу ответы на вопросы, поэтому все. Да, ты их просто знаешь. Да, нет, я их не знаю. <свят> Всем привет, с вами Инан Морган. Это шоу Кекс с чесноком. И сегодня мы поиграем в игру поэзия или рэп. Участникам необходимо вытянуть из конверта листочек с четверостишьем и определить, что на нем: стихотворение или рэп текст. Приятного просмотра. Ну давай первый вопрос. По спальным районам, как следует покружив, он выходит к стене вентиляционной шахты, видит надпись «Цой жив», что-то вдруг понимает и успокаивается как-то. Как думаешь, это рэп? И Оскар получает... Гоус ту... To... Я э? думаю, это рэп. Ты думаешь, это рэп? А я думал, что это поэзия. Почему ты так думаешь? Угу, так лучше. <смех> <смех> Ладно, это рэп. Это рэп? Ну, я за то, что это поэзия. Ну да, пусть будет поэзия. <смех> О, если б я нищ был, как миллиардер, что деньги душе, ненасытный вор в ней. Моих желаний разнузненный орде. Не хватит золота всех Калифорний. Но это точно поэзия. Но это не может быть не поэзией. Читайте. Читайте. Я не буду. Одну строчку. Как миллиардер. Да. Я уверен, что это поэзия. Чего? Ну ты попробуй подбит почитать. Ну это больше на рэп похоже. Ой, если б я нич был, как Милли Ордер, что деньги в душе не ненасытный вор в ней. Моих желаний Разнутанной Орде, не хватит золота всех Калифорний. Да, это рэп. Калифорния? Это рэп. Разве это пишет так? Да, конечно, рэп, рэп, рэп, рэп. Золото всех Калифорнии – это рэп. Рэп? Рэп. Владимир Маяковский. Охренеть. Может, у тебя там перепутанное? И ночь полоскалась в гортанях за пруд. Казалось, пока мяс птенец не накормлен, и самки скорее умертвят, чем умрут рулады в крикливом и скрипленном горле. Зарядка села? Такая надежда я вот знаю, и как ты будешь говорить, я буду говорить наоборот. Вот я вот сейчас что скажешь, я скажу наоборот, поскольку я знаю, ты меня вот хочешь запутать. Короче, смотри, возможно, стоит отвечать наоборот. Наоборот? Да, потому что там, скорее всего, попытка была искать весь рэп, похоже на поэзию, и наоборот. И ночь полоскалась в гортане за казалось, казалось, поками спинтест не накормлены, и самки скорее умертвят, чем умрут, рулады в крикливом искривленном горбе. Попробую это как-то применить. Мне не нравится рэп, начинающийся с «и», мне кажется, странно. Так не, ну там же это, наверное, и середина вырванный кусок. Это поэзия. Да. Катя согласна. Антон зачитал слух. Я не буду. Катя согласна. Значит, это, скорее всего, рэп. Это рэп? Пусть Поэтому... будет поэзия, мне кажется, здесь поэзия. Мне кажется, первое – это рэп все-таки. Ну, Миша прав, поэзия. <связь> Окей. Да а ты ]аешь. что ж такое? Хватит уже издеваться надо мной. Вы, <связь> вы, вы, это, это пранк. Пастернак. Надо было тебя послушать, ладно. Пастернак? Да. Вот это я прям влужу. <связь> Горечь и боль, вечные спутники, лишь единицы из близких сумели пережить сумерки и образы тех дней, ко мне приходят черно-белыми рисунками. Это точно поэзия. Ну, короче, я поняла, что по стилю это вот хрен определишь. Угу. Есть, тем более, есть и современные поэты. Ты как думаешь? Ну, Не, -не, Не ритмично, да. Скорее поэзия. Значит, рэп. Ну пусть будет поэзия. поэзия. Рэп. Это рэп. Это рэп. Баста. Баста? Да. Шар. Вот у меня сейчас такая баста началась. Ее ха-ха-ха-ха. Бамбаста, я бы сказал. Теперь беги, расскажи всем им, какой пережила за это время фильм. Но твои проблемы не нужны другим, и у тебя есть только дым в твоих локонах. Да, это рэп. Думаешь? Не знаю. Я если так Путь будет поэзия. Думаю, Я сейчас как стихи прочитать. Теперь беги, расскажи всем им. Да как... ну, стихи не обязательно медленные. Ну ладно, это рэп. А я все равно, наверное, буду говорить, что рэп. Ну, это раз. Ой, это право. Это рэп. ответ. Да ладно. Но да мы их сделаем. Не факт еще. Как тигр людоед, что лишился зубов, Листаю остывший дневник, Уходят в туман, вереница гробов. Друзья мои бывшие в них. Так, ты вытягивал. Да ну, не я просто пытаюсь чередовать. Думаю, это стихи. Как думаешь? по это А мы все про да, проходим? Да. А я давай прочитаем. Бред. Ну, кстати, да, да тигр людь дает. Я думаю, что это какой-нибудь такой солдатский рэп. Прибыт поэзия. Как тигр людоед, что лишился зубов, Листаю, остывший дневник уходит в туман. Венерица гробов. Друзья мои, бывшие в них. Это рэп. Тоже думаю, что поэзия. Правильно, это поэзия. Анна Герасимова. Лохмотьями сползла одежда вниз мой подбородок на твоей макушке и две ладони в одну рукоятку так пились как будто это хоть зачем-то нужно вы <связывая> <связывая> лохмоть мис Павла, одежду вниз мой подбородок на твоей макушке Это очень интересное шоу. С такими паузами. Да. Они все будут вырезаны. Ну понятно. Да. И две ладони в одну рукоятку так впились, как будто это хоть кому-то, хоть зачем-то. Вот тоже хочется и потормозить, типа, «М -м -м, умственный процесс, М -м -м -м. именно так с корявым ударением, да, что по-питерски. Поэзия. Это стихи. Ну, похоже, по крайней мере, две последние строчки точно поэзия. А, ты что сказал? Я не помню. Рэп ты сказал. <с backstage> ну, рэп, да. Да, поэзия. Это поэзия? Ну, ладно, скажем, что тоже рэп. <с rating> рэп, да, правильно. Почему? Почему? Вы, не знаю, намекайте мне как-нибудь это, моргните как-нибудь. Это... И стержень поддается. И стихи, похожие на дома. Переворачивают цифру восемь. Была зима, потом опять зима. А между ними ты, моя девочка, ося. Я уже не помню, кто по очереди. Это точно рэпчина. Это рэп ну, Пусть будет поэзия Поэзия Да Это та самая современная поэзия Хватит Сколько я уже ответил Блин Осталось тебе еще 4 Нет, надо сосредоточиться Так, да, сосредоточимся так, да. Так, так, так, так, так, так Нужно уже сконцентрироваться Собраться и нормально уже Определять рэп или поэзия Деревья покроются мхом, лохмотья покроются пеплом, курю, чтобы забыть о плохом и смотреть на нее, вспоминая светлую. Все? Все? Нет, там а -а -а. есть еще. Могли сбежать отсюда. Ну, это тут, блин, хочется сказать, что рэп. Почему хочется сказать? Потому что курю. Потому что смотреть на нее какой-то вот этот рэпчик такой, ну такой вот про любовь, такой дешманский. <свят> <свят> <свят> а, я, а я не поняла. Деревья покроются мхом, лохмозе, покроются пеплом, курю, чтобы забыть о плохом, и смотреть на нее, вспоминая о светлом. <свят> В общем, внутри на сына, покрытие белое, на нем очень хорошо различается. Это, смотри, как руку засунуть. Вот в чем секрет. Так, ладно. А ты что думаешь? Ну, соглашусь с тобой, наверное, да? Курю. Курю. Курю. Так не понять. Нет, все равно вот есть что-то такое. А если прочитать-ка стихотворение? Деревья сам хом лохмотьев, типа, да, нахрен рэп? Какой рэп. А я поэзию скажу. Правильно ответ. Ее, я мозги включил просто. Надо да просто иногда. Инак... Че это рэп? Ребя похмоется, покроется. А ты считаешь, что я это слышал, да? Это оксимирон <связывающие> Белых Серьезно? Это фараон? Чё? Это фараон. Ты же мог знать. <связывающие> я не мог. Фараона? Почему Кто ты мне клипы показывал фараон? Не я. Ты... А ты был пьяный Я такого не помню. Было, было. Это было до того, как ты стал петь по-немецки. Ты, Ты не с кем-то путаешь. Нет! Кем я могла еще? Ну, у тебя есть сны. Нет, ну, наверное, ну, это вырежите это здесь. все немедленно. Где нас нет? Услышь меня! И вытащи из зомата, пусти в мой вымышленный город, вымощенный золотом. Во тьме. Я вижу дали иноземные, где милосердие бравит, где берега кисельные. Так, кто вытягивает? Воле своя там игра. по очереди вытягивать, по-моему. Повези. Я смотрю... В последнее время стал на меня поглядывать. Да, я определяю, пытаюсь определить по твоей мимике, угадал я или нет. Думаю, что это рэп. Я не знаю. Она, она закатила брови, так что лучше другой ответ давай. Почему, говорю, другой, потому что не помню, что сказал. Че сказал? Ну, вымощенный, вымышленный город, вымощенный золотом. Так сейчас флешмоб подъехал да ну что это чача <сélvian> <сélvian> где нас нет услышь меня и вытащи из омута пусти в мой вымышленный город вымощенный золотом во я вижу далее иноземные ты милоседы правит где берега кисельные я больше скажу я сейчас просто тупо смотрю в листочек и не читаю за счет я так делаю что Аннулируйте все его ответы. Это же рэп? Поэзия. Это правильный ответ. Да. Это Оксимирон? Это рэп. Оксимирон. Еее! Вот он, кстати, да, наверное, более поэта долгу. Я не слышал Оксимирон ни разу. Ветер сквозь замочную скважину, ливень сквозь замочную скважину, небо сквозь замочную скважину, смысл сквозь замочную скважину, мир сквозь замочную скважину. Все размыто и все размазано. Но это важно ли? Ну это рэп. Так а ты чего молчишь? Рэп. Ну, перечисление такое, да, такое достаточно. Не, не, не, теперь он молчит, я боюсь теперь. Рэп? Что ты сказал рэп? Я рэп сказала. Надо смотреть на вас камеру. Это поэзия. Так, неправильно смотреть. Надо было догадаться, так только поэты делать, рэперы так не делают. Ну, ладно, давай. Это поэзия, да. Это Маргарита Пушкина, если вам такая известная, конечно. Конечно. Конечно, Диспекаю. нет. Да. Ну, Пушкина это так, которая пишет тексты Арии и Кипела. Вот мне стыдно это не знать, я признаю. Катюнь, прости. Кипел вообще все тексты ее абсолютно все. Не может у ангела быть хвоста, и лошадь не влюбится в свист хлыста. Гореть мостам. Голодных всадников следы, Нею плоды и ес глаза, лиловый. Дым. Пятый номер. Что это? Стихи, наверное. Нельзя. Кто там? Или все-таки рэп? Еда. А ты кушать хочешь? Я часто говорил рэп, и это было неправильно. Значит, это все-таки рэп. <рек> <рек> <рек> ну рэп. <паспел> Я думаю. А Ты какой ответ даешь? А. А, это рэп. Пусть будет рэп. Рэп. Вы правы, господа. Господа, товарищи. Ты... <рек> <рек> Еее. Допросы <рек> окончены. Допрос окончен. Допрос <рек> окончен. Когда нас выпустят? На этом Отсюда. ваш этап завершен. Какой этап? Этап задержание, допрос. Конкретизируйте, господин следователь. Допрос, допрос. Ну что, мы не виновны? Мы не виновны. Давай вот клады жди что-то я продул ну в общем здорово спасибо друзья что согласились принять участие в этой здоровской игре вот обещанные призы я заслужил чеснок потому что да потому что миша заслужил кекс ну а Оля, она <с unos> вот. среднее место <с themed> и получает в приз досрочное освобождение Боженька меня услышал. Все, я сваливаю с этого немца. Адиос. Это было шоу Кекс с чесноком и Инан Морган. Подписывайтесь, ставьте лайки. Чао, какао. Как, <как>, <как>, как вы мне скажете, что все? Иди уже отсюда. Я схожу к тебе. <как> Хорошо. Так, и что мне надо делать? Доставать его? Мне Ты ничего встаешь? не объяснили, если что. Что надо делать? А зачернутый один первый номер. Это для протокола. Это да. Анализируем. Это неправильный ответ. Блин. он что таки такое. Не издевайся надо мной. А, -а, -а. что ты меня бьешь? Это камера, не на видео, как меня бьют, это насилие. Я тебя не бью. не, не, о, у меня дома тоже такая забористая есть. Ну, только простите, полки протирать. 95 процентов спирта, а изопропил. Серьезно, есть спиртовки просто заряжать для лабораторий? Так ну я и туплю, пипец. Так, последнее Тут решается судьба моей гордости. Нужно понять. Не может. А еще решается, ты же не знаешь, что пока не ответит. Ну, так у них-то уже побольше баллов-то будет по счету. В смысле, откуда ты это знаешь? Ну, как бы потому что на монтаже там О, же ой, сначала ой. они, потом мы, они, мы, вот они, мы. Да. Ну, они-то отвечают параллельно с нами, мы их не видим. Они в другой комнате. Все, мы Ладно, пятый. Ну вот, я же говорил, что все быстро управимся. Достаточно неправильных ответов было, Антон. Достаточно было близко. Не, меня слышно, главное. Всем спасибо! Все вы. С вами было шоу-кекс с чесноком, Инен Моркин.